Существование в теле очень драгоценно. В любой момент чуть больше кислорода, чуть меньше кислорода, и вас не стало. Чуть меньше сахара в крови, и вас не стало. Небольшое расстройство в работе мозга, и вас не стало. Жизнь существует в уязвимости. Жизнь существует в опасности, в незащищенности. Никакой защищенности нет и не может быть. Защищенность только для мертвых. Мертвые очень сильны. Можно ли убить мертвого? Нельзя. Можно ли уничтожить мертвого? Нельзя. Мертвые очень сильны. Чем выше качество жизни, тем более она хрупкая. Посмотрите на розу, посмотрите на стихотворение. Посмотрите на песню, посмотрите на музыку. Миг она вибрирует, и вот ее нет. Посмотрите на любовь. В один миг она есть, в следующий ее не стало. Посмотрите на медитацию. Поднимаясь выше и выше, вы найдете, что все становится более и более уязвимо. В уязвимости, таким образом, нет ничего плохого если понимать, как устроена жизнь. Притворяться сильным глупо. Никто не сирен не может быть сильным. Это только играек. Даже Александр Великий не силен. Приходит день, когда исчезает вся его сила. Научитесь принимать собственную уязвимость, и у вас будет очень глубокое понимание, глубокий поток энергии. Уязвимость не будет казаться вам трудностью. Это не трудность. Это одна из первейших основ.